Друзья, вы будете готовить куличи к светлому празднику Пасхи? Если да, то я выбрала для вас три проверенных рецепта, которые 100% у вас получится. Рецепты разные, рассчитаны на разных хозяек. Есть простой рецепт кулича, с которым минимум мороки, и получится даже у тех, кто никогда не работал с дрожжевым тестом. Есть классический рецепт кулича, он очень сложный, но очень вкусный. Его достаточно долго делать, но это правильный рецепт, который я очень советую приготовить тем, кто хотя бы на таком базовом уровне знаком с дрожжевым тестом. Ну а если вы совсем спешите, вам некогда возиться с вот этими всеми обминками, поднятиями, дрожжевым тестом, тогда приготовьте а, кулич бездрожжевой. Он такой, его даже можно и детям, и тем, кто соблюдает правильное питание, потому что в нем нет дрожжей, нет сырых белков в глазури, нет пшеничной муки, но зато в нем очень много полезных овощей, морковки. Даже мои дети, трое великих не хочу, всегда едят этот кулич с большим удовольствием. И именно для детей я его часто и готовлю. Вот вам на выбор три кулича. Я их буду готовить в рамках мастер-класса. Мастер-класс платный, стоит 390 рублей и будет состоять из двух частей. Первое это запись всего процесса, когда я готовлю, кроме того, к видео мастер-класса вы получите текстовые рецепты. Чтобы вам не нужно было запоминать видео, вы сразу и в тексте получите эти рецепты. И еще вы вместе с теми, кто будет участвовать в этом мастер-классе, я проведу живой вебинар с ответами на вопросы. То есть, если вы посмотрите видео, вам что-то непонятно, вы приходите на вебинар, я рассказываю все тонкости, хитрости, секреты работы с дрожжевым тестом. И у вас обязательно все получится. Приходите на мой мастер-класс, готовьте вкусные и проверенные куличи, и пусть э, Пасха будет не только светлой и радостной, но и вкусной.